Привет! Сегодня ответим на вопрос, куда инвестировать 100 тысяч рублей. Есть небольшая сумма денег, будем разбираться в какие конкретные инструменты. Расскажу, что можно купить на 100 тысяч рублей, для того, чтобы получать денежный поток. На самом деле у нас было несколько видео на канале, у нас было видео... Вот здесь мы дадим ссылочку, это куда инвестировать свои первые деньги. Это как раз очень часто история про это, да. И сегодня расскажу, ну просто как бы я разложил эти деньги, если бы у меня они были вот, ну прям вот свободные там, неважно там с какой. Допустим, я только начинаю, потому что если у вас есть ежемесячно 100 тысяч рублей, это совершенно другая история. У вас уже должна быть подушка безопасности, у вас должен быть сбалансированный портфель. И вы должны просто раскладывать их по разным инструментам, в мультипликаторы, в денежные потоки и так далее. Первое, что нужно точно понимать, вам нужна подушка безопасности. У нас есть видео на канале, посмотрите, как ее сформировать. Как минимум на 3 месяца, лучше, если она будет длинная, более длинная. Поэтому нужно, как часть суммы, использовать для формирования подушки безопасности. Второе, это конкретные инструменты с денежным потоком. Опять же... Мы сейчас не говорим о том, что вы должны следовать именно этим советам. Это просто как одни из вариантов, а что можно сделать, имея 100 тысяч рублей. Первое, на 100 тысяч рублей можно купить доходный сайт и получать там 3-5 тысяч рублей в месяц и публиковать одну статью в неделю, либо писать ее самостоятельно, либо где-то заказывать. Соответственно, часть денег будет съедаться написанием новых статей, поэтому все-таки, покупая доходный сайт, наверное, я бы рассматривал сумму от 500 тысяч рублей, потому что в этом случае 4 статьи будут стоить вам примерно 3000 тысячи рублей, и вы будете получать там доход в районе пятнашки. Но даже в случае имея сотку, можно купить доходный сайт, который впоследствии просто можно перепродать. У нас тоже были примеры. У нас есть видео на канале, как зарабатывать на перепродаже доходных сайтов. И там мы показывали, как сайт купленный за 10 тысяч рублей, который приносил несколько лет доход, был продан за 45 тысяч рублей. При этом мы практически не занимались. Это вот такой инструмент для новичков. Инструмент номер два – это доходный гараж. То есть за 100 тысяч рублей можно купить доходный, Доходный гараж в Подмосковье, к примеру, и сдавать его за 3-5 тысяч рублей. У нас также было видео на канале, посмотреть про доходные гаражи. Причем мы сейчас говорим без кредитного плеча, потому что нужно понимать, что доходный гараж можно взять и с кредитным плечом, и там взять небольшой потреб, и он будет также окупаться. Но это опять же стратегия для тех, кто готов прямо этим заниматься. Потому что нужно понимать, что здесь все-таки доля активного участия, она будет чуть-чуть выше, и там будут нюансы, посмотрите видео про доходный гараж посмотрите комменты ребята которые этой темой занимались они писали о том какие есть там подводные камни конкретно в этой стратегии и одна из эм, простых инвестиций это займы да это с одной стороны просто с другой стороны более рискованно то есть я ориентируюсь на сумму 2 процента в месяц и моя ключевая задача чтобы займы не теряли тело инвестиций вот здесь на самом деле с небольшими суммами будет сделать достаточно сложно потому что все-таки, если это различные производные деривативы, есть разные инструменты там, оценки, скоринга, но всегда будьте готовы к тому, что займы это потенциальные дефолты. Да? Будь то ОФЗ это займы государства там, или еще что-то, либо это займы частным лицам, нужно для себя выработать методику, которая позволит вам не терять тело инвестиций. И самое простое, это займы под залог чего-либо, когда вы берете в залог какое-то имущество и даете деньги под процент. Ну, опять же, это инструмент, это набор небольшой набор инструментов, которые можно использовать для инвестирования 100 тысяч рублей. Также рекомендую посмотреть отдельное видео, куда инвестировать первые деньги и плюс доп инфу на канале. Если это видео было полезным, ставим лайк. Если было бесполезным, также ставим лайк, задаем комментарии, вопросы, жмем колокольчик.